Здравствуйте! Вы смотрите «Новости русского мира». В студии работает Александр Пасечник. О главных событиях недели вы узнаете прямо сейчас, в этом выпуске. «Цифровой Пушкин». Наследие поэта объединит интернет-платформа. Фестиваль «Русское поле». Душевный русский выходной. Владимир Познер о Японии. Эксклюзивное интервью. А теперь более подробно об этих и других новостях. Рукописное наследие Пушкина. Тысячи статей и монографий о творчестве поэта будут впервые представлены в электронном виде. Новый проект Пушкин цифровой станет одним из самых значимых событий в научном мире. Картотека Пушкинского дома в Санкт-Петербурге хранит уникальное достояние. Здесь собраны десятки тысяч изданий и статей о наследии поэта, старинные фрагменты рукописей и заметок. Все это никогда не было представлено в электронном виде. Но уже к будущему юбилею писателя музей подготовит единую цифровую платформу с редкими материалами. И ну, первая часть нашего проекта будет связана с тем, чтобы, во-первых, цифровать эти материалы, а также, собственно говоря, и рукописное наследие Пушкина, которое до сих пор в электронном виде не представлено. Собственно говоря, эта задача не только культурная, не только научная в в гуманитарном смысле, не только литературоведческой, это достаточно серьезная задача по созданию нового цифрового формата представления знаний. Вслед за проектом Пушкин-цифровой музей также планирует создать отдельный научно-просветительский ресурс для школьников. Язык пушкинской эпохи становится все менее понятен современному поколению, поэтому в будущем необходимо создать интерактивную платформу, где будут собраны дополнительные комментарии и игровой материал. Такой формат не только облегчит восприятие литературы, но и заинтересует школьников. Столица вновь приняла гостей Межрегионального фестиваля славянских искусств «Русское поле». Творческие коллективы, народные умельцы со всей страны приехали, чтобы показать наши вековые традиции и передать их следующим поколениям. Заглянуть в живую душу русского народа – такую возможность дарит ежегодный фестиваль искусств «Русское поле». Уже на протяжении 10 лет это яркое фольклорное мероприятие объединяет всех жителей страны. Именно здесь можно узнать, чем славятся наши промыслы и прочувствовать самобытность народов России. За годы работы фестиваль «Русское поле» успел стать надежной площадкой для всех отечественных производителей и деятелей искусств. Здесь могут заявить о себе начинающие артисты, творческие коллективы, а также малые и крупные товаропроизводители. Например, в этом году мастера умельцы знаменитой Фидоскинской фабрики представили самое большое панно в истории лаковой миниатюры. На каждом фестивале мы фиксируем какой-то наш небольшой маленький рекорд. В том году мы фиксировали рекорд Царь-поднос Жостовской росписи. Напомню, вес его 84 килограмма, 23 художника его расписывали. У нас родилась идея, а почему бы на русском поле не покорить, не установить новый рекорд и не э, представить что-то уникальное именно из-за росписи? Одной из главных тем юбилейного фестиваля стало 800 летие со дня рождения благоверного князя Александра Невского. Вместе с командой лучших шеф-поваров гости и участники вспомнили о кулинарных традициях и узнали секретный рецепт каши древней Руси. История русской семиструнной гитары насчитывает уже более двух столетий. В XIX веке обучение этому музыкальному инструменту входило в систему светского образования. Научиться игре на гитаре сегодня можно легко и даже играющий благодаря одному из самых масштабных проектов страны – «Семь струн русской души». Репертуар русской гитарной школы известен всему миру. Именно этот семиструнный инструмент стал неотъемлемой частью культуры романса, салонного музицирования и русского быта. В наше время сохраняют и передают лучшие традиции гитарной школы участники международного проекта «Семь струн русской души». Бывала ностальгия вот, по тем далеким временам, когда наши предки, наверное, сидя там за самоваром или еще что-то, музицировали на этой русской гитаре. Это все я услышал здесь, проникся, полюбил. На летнюю школу русской гитары приехали музыканты из России и зарубежья, чтобы ближе познакомиться с богатым и разнообразным репертуаром отечественных композиторов. Здесь, под чутким руководством преподавателей, каждый может совершенствовать свои таланты и перенимать опыт у профессионалов, главных носителей традиций. Гитару люди всегда любили, любят и любить будут. Сама идея школы – это прекрасно, потому что это общение. Общались на достаточно актуальные темы для гитары в целом и для русской гитары в частности. Я желаю школе русской гитары развития развития правильного развития, гарм... гармоничного развития. В 2020 году проект 7 струн русской души» получил поддержку фонда президентских грантов. Ознакомиться с онлайн-лекциями по обучению русской гитаре, а также посмотреть трансляции концертов можно на официальном сайте. В городе Старозагора почтили память знаменитого барда Владимира Высоцкого. Волонтеры из Русского центра подготовили документальный фильм о гастролях поэта в Болгарии. В 1975 году вместе с трупой театра на Таганке Высоцкий посетил 12 городов республики. Об этом небольшом визите многие жители Болгарии помнят до сих пор. Я когда только приехал в первые минуты на болгарской земле меня спросили, какое ваше впечатление, первое самое. Я помню, что я ответил, э, очень тепло и в воздухе, и в душах. Я к Балхарму в Будапешт, и если темы там возникнут, сразу снять, бить не нужно, они а вникнут, разъяснять. Сейчас предлагаю отправиться в страну восходящего солнца. Там прошли съемки фильма «Обратная сторона кимоно». Взяла интервью у Метра российского телевидения наш корреспондент Диана Танака. В мае 2019 года, когда вся Япония в едином порыве встречала новую эпоху Рейва и чествовала взошедшего на престол императора Нарухито. Русскоязычный мир Японии облетела еще одна не менее значимая новость. К нам едет Владимир Познер, чтобы снять цикл передач о Японии. Мне посчастливилось сопровождать съемочную группу в этой поездке по Японии и взять у мэтра отечественной журналистики Владимира Познера интервью. А, насколько я знаю, вы человек, возвращенный в европейской да, культуре, в да, европейских да, традициях. Да. Это ваша первая поездка сюда или нет? Нет, это не первая моя поездка, это... Четвертая поездка, я здесь был трижды, но первый раз я был совсем коротко. Меня пригласила компания NHK, они снимали фильмы, хотели, чтобы я в нем принял участие. Я принял участие, но я был здесь очень недолго. Потом еще раз приехал тоже по делу и один раз приехал туристом, ну, с товарищами, группа у нас была, и мы все-таки немножко поездили. Очень серьезная поездка, вот четвертая, это действительно попытка хоть как-то э, понять, проникнуть в это и потом рассказать нашим зрителям все-таки, что такое Япония и кто такие японцы. А что, на ваш взгляд, вам показалось близко, да? И в то же время, вот что вызвало ваше неприятие, отторжение? Ну, неприятие, отторжение, это, может быть, громко сказано, бы две вещи, нет, даже не две, несколько вещей меня... Э, э, меня удивили и со знаком минус первое это то что почти никто не говорит по английски это удивительно что меня просто пленит это несколько вещей во первых когда я беру интервью вот пока что по крайней мере все японцы смотрят в глаза вот нету вот этого, вот они прямо в глаза осмотрен, это очень приятно. И возникает, несмотря на то, что я не говорю по-японски, это через перевод, все равно возникает контакт. Это замечательно. Более того, они отвечают, как правило, прямо. Другое дело, что то, как я задаю вопросы, иногда им Не это не не соответствует ну, их какому-то настрою, и приходится находить другие слова, другой, другие формулировки. Ну, это уж моя проблема, а не их проблема. Вот мы завершим через а, а, 4 дня первую часть нашего путешествия, потом мы приедем осенью и будем еще 2 недели работать. Постепенно я начинаю какие-то вещи понимать. Я отлично отдаю себе отчет о том, что даже если бы я работал здесь полгода, я бы не все, не все понял. Это долгий процесс, это надо жить в этом и каждый день чувствовать. Цикл передачи Японии, состоящий из восьми фильмов Обратная сторона кимоно, увидел свет в этом году и стал настоящей сенсацией. Это не просто передача, а целое творческое исследование о стране восходящего солнца. Кто еще не успел посмотреть?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 Свои работы вы можете присылать по адресу ⁇ Новости ⁇ Рем, собака, яндекс.ру ⁇ До новых встреч и до свидания.